дорогие друзья, всем доброй ночи. Сегодня немного необычный ролик, немножко немножко поменяем э, привычное приветствие. Теперь буду определенное время напоминать вам о том, что у нас есть сайт Ведим на Испа, сайт, набирайте. Э, там сейчас э, Идут работы определенные, поэтому сайт немного тяжело открывается, но в течение недели-двух там все будет в порядке. Загрузим весь архив, все работы. Откроем видеотеку, откроем чат, форум. Можете регистрироваться на сайте прямо сейчас. И, собственно говоря, у нас будет лично своя платформа. Где мы будем проводить прямые эфиры, где будем загружать свои работы, помимо YouTube. То есть это прямая связь со мной. Я уверена, что через несколько месяцев сайт будет очень активный. И там нам точно никто не помешает. У каждого из вас будет, естественно, свой ник. Зарегистрируйтесь и. Мы все вместе там соберемся, и спокойно будем, собственно говоря, беседовать, общаться, точно так же обсуждать ролики, точно так же писать комментарии, как здесь. Одно и то же, только в нашем личном доме, в нашей избе все соберемся постепенно. Это я так буду напоминать а, про сайт, чтобы вы понимали, что поскольку Остальные платформы не очень надежное время показала, многие начали создавать свою платформу. А у нас она давно есть. И мы просто сейчас расширяем и, собственно говоря, подстраиваем под э, такие более сильные, более такие тяжелые для сайта функции. Поэтому пока будут идти некоторое время работы, а потом. Во всей красе все это будет загружено, сделано. И теперь любую мою работу можно найти на моем канале, на моем сайте. Это будет в открытом доступе. Все ритуалы, все заговоры, все работы будут на моем сайте находиться. И тексты, естественно, они сейчас есть. И видеоролики. И преимущество в том, что там еще есть и галерея. Там тоже загружаем все алтарии, работы и прочее. Более того, хотим разделить, чтобы человек, заходя, сразу мог найти отделы там ритуалы на удачу, деньги, ритуалы защитные и прочее, прочее. Так что постепенно начинаем привыкать к сайту, чтобы у нас были уже... Две платформы. Один YouTube, другой сайт. Те, которые очень хотели меня выгнать из YouTube, хочу сказать им, чтобы они зря себя не утешали. Я не только не ушла и не уйду, я закрепилась здесь навечно. Вашими молитвами открылось огромное количество дочерних каналов, и они все будут показывать мои работы. Пока что, дочерний канал. избегайте слова... Ведьмина изба, когда называете, потому что нацелены именно на это название. Но через некоторое время, когда этот момент пройдет, а он пройдет и очень скоро, все будет уже в порядке. Через определенное время откроем основной канал. А пока хочу попросить все дочерние каналы, как только я выпускаю ролик, тут же запишите и загружайте у себя. Потому что есть опасения, что если начнут охотиться еще на не этот канал, Совершенно не переживаю, очень много есть запасных каналов. Тут же выйду в эфир, и снова соберется народ. Но в любом случае сохраняйте и тут же загружайте на дочерние каналы. Далее. Всем остальным, которые ехидно хихикают, потирая руки из-за того, что устроили такую подлость. О том, что вот ей приходится на свои запасные каналы переходить. Ну и что теперь? Что я перехожу на запасные каналы, что я переименовываю запасные каналы и собираю своих подписчиков там и там даю работы. Знаете, я могу перейти на запасные каналы, я могу усовершенствовать свой сайт, я могу искать еще другие альтернативные выходы и ситуации и так далее. Это нормально человек, который что-то дает миру человек, который полезен мирозданию, он всегда стремится своей работы сохранить, передать, улучшить свою работу и так далее. Что бы я ни делала, я всегда останусь той, кем была. А вы останетесь теми никчемными существами, о которых в этом мире никто помнить не будет. Как Генри Форд сказал, я даже в джинсах, и в тапках выйду на улицу, я Генри Форд. А вы, господа, можете надеть бриллианты и смокинги. Вы как были никто, так никто и останетесь. Вот о чем речь. Хотя смокинги и бриллианты не для таких, как вы. Итак, зазыв денежный или денежный зазыв. Я такой уже дарила. Хочу подарить еще один вариант. Друзья мои, Руки не показываю, потому что у меня только начинает ногтевая пластина улучшаться. Как я вам уже говорила, я ее загубила, потому что я сама решила взять у Яны вот этот инструмент там, маникюра и свести. И очень сильно, видимо, нажимая вот эту штучку, прям вот сонесла ногтевую пластину. вот Отколупала ногти. Чем доставила огромную радость некоторым личностям, которые мои ногти обсуждают, Видимо, забывая, какие у меня аккуратные маникюры всегда были. Ну ладно, пожалеем мы. Убогих не будем о них. Так вот, что им еще в этой жизни делать, как не обсуждать меня? Итак, я здесь собрала различные названия купюр, монет различного времени. Эти все названия использовались в ритуалах, заговорах, ведьмами, испокон веков. Названия денежные тоже сохраняют в какой-то мере в себе энергию денег. Для проведения этого ритуала у вас есть два варианта. Если нет возможности подготовить алтарь, значит, берете свой кошелек в руки открывайте и кланясь на все четыре стороны света читайте вот повернулись на одну сторону поклонились прочитались повернулись на другую сторону поклонились прочитали после кошелек закрывайте и кладете в сумку это первый вариант второй вариант Если вы хотите более большие суммы, чтобы приходили в вашу жизнь, вам нужно подготовить алтарь. Но для этого нужно постараться. Вам нужны купюры разных времен, вплоть до э, монет антикварных. Сейчас покажу. Вот, например, видите, это у нас называется Катинка. Времен Екатерины Великой. Это мне из Крыма отправили в подарок. Различные есть времен Павла Первого, которые из них сейчас покажу. Вот копейка. Вот. Это все мне подарено, не вся коллекция, но определенные часть я сюда выложила. Вам нужно разложить на алтарь серебро, золото, различные купюры, бумажные, и вот подготовить такой алтарь, зажечь красную свечу. И вот в этом случае, если вы проводите с алтарем, читать нужно 13 раз. После чего это все можете спокойно собрать. Свечу нужно не, не дуть, а погасить косильником. Эту свечу можете использовать и для других ритуалов. Такой ритуал можно провести раз в месяц, в два раза в месяц. И обязательно такой определенный поток денег будет приходить в вашу семью. Почему ритуалы разные? Потому что люди разные, у них энергии разные, генетика разная. И различные ритуалы у них получаются, у каждого человека. Поэтому я разнообразила да, ритуальную часть для того, чтобы если у человека вот, вот это, вот то не получается, значит, получится вот такая работа. А есть люди, у которых все получается. И это замечательно. Значит, у них, в принципе, денежные, денежная сила открыта, денежная дорога открыта. И поэтому у них нет проблем с этим. И не забывайте, что нужно постоянно подпитывать денежную силу. Она самая капризная. Она требует подпитки. Постоянные подпитки. Вы должны все время проводить ритуалы, все время проводить читать заговоры, чтобы подпитывать. И еще раз вам напомню, что духи высшей иерархии, которые дарят нам удачу и богатство, они любят ритуалы. Это для них очень важно. Они получают от ритуалов энергию, они получают поклонение благодарность, и это дает им силу еще больше вам помогать. Итак. Итак, друзья мои, я вам... Объяснила, каким образом нужно проводить этот ритуал в виде заговора. Если у вас нет возможности для алтаря, это кланяться на все четыре стороны света, поворачиваясь с кошельком в руке, открыть кошелек, начитывать. Значит, повернулись на одну сторону света, поклонились, прочитали, повернулись на другую сторону, поклонились, прочитали. И так, четыре раза. Потом кошелек, значит, закрываете, кладете сумку. Если делаете с алтарем, получается, наверное, намного сильнее. Хотя, может быть, по-разному. Есть люди, у которых обычный шепоток может сработать намного сильнее, чем очень сильный ритуал. По-разному у всех различные энергии. Если делаете с алтарем, читайте 13 раз и с разными купюрами, и уже объяснила в начале. Здесь откуп вашей энергии, энергии радости, вам будут давать много денег, будут открываться денежные дороги, и вы, естественно, будете источать эту энергию радости, везения внезапного, да, вот это вот радость от того, что вы получаете. И духи везения и удачи будут собирать вот эту энергию радости. А взамен еще раз давать эту, эту возможность вам порадоваться. Вы для них, как вам сказать, это как круговорот энергии, взаимный, взаимный обмен. Вы радостную энергию, они вам повод для того, чтобы еще вы отдали эту радостную энергию. Итак, начнем. Деньги, деньги, денежки. Катеринки, да, палушки. Или полушки. По-разному. <coughs> Еще раз. Деньги, деньги, денежки. Катеринки, да, палушки. Или полушки. Звучит по-разному. <coughs> деньги, деньги, денежки. Катеринки, да, палушки. Золотые до да серебрюшкой. Чеканные да бумажные, наши, да иностранные, меняльные, да продажные, всякие, всяких властей, до да всяких мастей. Призываю вас в дом мой и в мой кошель приглашаю вас. Придите, спешите, в моем доме живите. Ходите ко мне со всех сторон света. Любите и жалуйте меня. Приумножайтесь, да прорастайтесь. Пусть деньги ко мне ходят, и ходят. Дорогу ко мне всюду находят. Ключ, замок, язык, заклято. Деньги, деньги, денюшки. Катеринки до да полушки. Золотые до да серебрюшки. Чеканные до да бумажные. Наши, до да иностранные. Меняльные и продажные. всякие Всяких волосей до да всяких мастей. Призываю вас в дом мой, в мой кошель. Приглашаю вас. Придите, спешите в дом в, дом, э, в моем доме живите, извиняюсь, усталость. Ходите ко мне со всех сторон света. Любите и жалуйте меня. Приумножайтесь, да, прирастайтесь. Пусть деньги ко мне ходят и ходят. Дорогу ко мне всюду находят. Ключ, замок, язык, заклятый. Еще раз. Не обращайте внимания, немножко обострилась невроз. Бывает за.. Большого напряжения и многих работ в эти дни. Деньги, деньги, денежки. Катеринки до да полушки. Золотые до да серебрюшки. Чеканные до да бумажные. Наши до да иностранные. Миняльные до да продажные. Всяких волостей до да всяких мастей. Призываю вас в дом мой. И в мой кошель приглашаю вас. Придите, спешите, в моем доме живите. Ходите ко мне со всех сторон света. Любите и жалуйте меня. Приумножайтесь. Да прирастайтесь. Пусть деньги ко мне ходят и ходят, дорогу ко мне всюду находят. Ключ, замок, язык заклято. Невзирая ни на что, как видите, я как помогала, приносила пользу людям, так и помогаю и приношу. Как говорится, война войной, а ритуалы по назначению, по расписанию должны быть деньги, деньги, денежки.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 Пусть деньги ко мне ходят и ходят, Дорогу ко мне всюду находят, Ключ, замок, язык, заклято. Итак, пользуйтесь во благо, записывайте, а дочерние каналы загружайте сразу же, Чтобы работа осталась на всякий случай. Всем удачи!